Привет! В этом видео я расскажу тебе сразу о двух максимально простых и быстрых способах откатиться с iOS 16 до iOS 15. Не забудьте заварить чай, кофе и взять чего-нибудь вкусненького. Меня зовут Артем, и вы смотрите канал Apple Finder. Погнали! Поделись своим экраном блокировки iOS 16 и игры Apple Watch. Разработчики полезных утилит в Утеке проводят крутой розыгрыш, приуроченный к релизу iOS 16. Сначала поучаствуй в конкурсе, а после сделай откат. Все подробности в описании к этому ролику. Чтобы откатиться с iOS 16, достаточно иметь под рукой компьютер, смартфон, шнур Lightning и стабильные интернет-соединения. Переходим на сайт с прошивками для всех моделей iPhone по ссылке в описании к этому видосу. Обращаю ваше внимание, что нужно загружать прошивку, подходящую именно для вашего устройства. Имейте... Это ввиду. В моем случае это iPhone XR. Соответственно, в списке выбираю именно его. Далее подключаем iPhone к компьютеру и запускаем iTunes на Windows или Finder на Mac. Е. В панели информации об устройстве ищем опцию Обновить. Затем одновременно зажатой клавишей Shift на Windows или Alt на Mac кликаем на Обновить и в появившемся окне выбираем только что загруженный файл с iOS 15. Соглашаемся со всеми условиями и дожидаемся конца процесса. Вуаля готово! Таким образом, мы не только совершили downgrade 16 на пятнадцатую, но и сохранили абсолютно все наши данные. Круто! Но если вдруг по внеземным причинам у вас не получилось воспользоваться первым способом, не переживайте, всегда на такие случаи существует план Б. Теперь в iTunes выбираем опцию «Восстановить» и делаем все то же самое. Зажимаем клавишу, выбираем файл с прошивкой и в принципе все. Однако минус второго, то есть данного метода, заключается в полном удалении всех данных с устройства. Именно поэтому не забывайте о создании резервной копии либо в iTunes, либо по воздуху в iCloud. Как-то так! До встречи в следующих видео! Пока!